Добрый день, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Действительно, из года в год мы наблюдаем рост интереса к методикам интервенционной радиологии, интервенционной онкологии в частности. Это сегодняшняя конференция, яркое подтверждение. И мне досталось роль немножко поговорить о двух таких методиках, как плоскодетектор на компьютерная томографии и классическая компьютерная томография и использование этих технологий для проведения интервенционных вмешательств. Мое, мое сообщение будет направлено, наверное, прежде всего на тех, кто совершает только первые шаги в проведении интервенционных вмешательств под контролем этих систем. И, возможно, я внесу какой-то ясности относительно того, что же такие за системы и в чем их принципиальное различие, потому что и то, и то называется компьютерной томографией, но все-таки хотелось бы отметить, что есть некоторые различия. Маленькая ремарка, если на протяжении многого времени да, большинство каких-то интервенционных вмешательств проводилось под контролем ультразвукового метода, то последние э, два десятилетия, здесь всего лишь данные до да, 2011 года, я думаю, что эта кривая имеет тренд, э, направленный, Кверху да, все больше и больше вмешательств проводится под контролем компьютерной томографии. Но я вполне допускаю тот факт, что если бы мы на эту диаграмму добавили методику плоскодетектор, плоскодетекторной компьютерной томографии, то ее наклон кверху был, был бы еще более выражен, чем у КТ. Итак, вот на слайде представлены две рентгеноперационные. Да, в одну установлен компьютерный томограф, а во второй ангиограф. Какая же разница да, в способе получения изображения? Уже Владимир Владимирович, в принципе, отмечал в первом докладе какие-то принципиальные моменты, но я с вашего разрешения еще раз на каких-то пунктах остановлюсь. При выполнении компьютерной томографии да, трубка непрерывно вращается, блок детекторов, как правило, вращается также с противоположной стороны и мы получаем серию аксиальных, сказов, акси, аксиальных сканов, которые объединены в дальнейшем какой-то единый блок, да, единой серии изображений. При плоскодетекторной компьютерной томографии да, пациент неподвижен, трубка и блок детекторов вращаются примерно на 200 градусов, совершает поворот и мы получаем такой целый блок выполненного сканирования, да, целый блок плоскостных, по сути, изображений которые в дальнейшем могут реконструироваться с получением томографических срезов. Вот схематично это можно представить так, да, что сначала на компьютерной томографии мы получили множество срезов, потом объединили их в единую какую-то конфигурацию, а на ПДКТ, соответственно, наоборот. Сначала отсканировали эту общую область, а потом при необходимости проанализировали ее по отдельным изображениям. С точки зрения принципа и детекторов, которые заложены в этих, этих системах, да, компьютерная томография ⁇ это одномерные детекторы, в отличие от ПДКТ, где используют, используются двухмерные многослойные по сути, детекторы на основе компьютерного гидрированного амортного кремния. Вот, в КТ это одномерные детекторы. Но в то же время детекторы ⁇ это очень узкой ширины, порядка 0,5-0,6 мм. И то название да, спиральной компьютерной томографии, вот это слово спирально, как раз-таки и определено. Количеством рядов детекторов, да, потому что слово мультиспиральная компьютерная томография, наверное, вернее даже говорить о не о мультиспиральной, а о мультидетекторной компьютерной томографии, потому что вот количество детекторов и определяет это слово ⁇ мульти ну, ⁇ на сегодняшний день к этим мультиспиральным мультидетекторам томографам относятся томографы с количеством рядов от 16, до да. 512 и это количество этих рядов как раз таки объясняет ту зону сканирования которую можно получить за один оборот трубки. Что касается ПДКТ то здесь изображение определяется Размером матрицы детекторов, это, как правило, примерно 40 на 30 сантиметров. Необходимо помнить, что квантовая эффективность детекторов при ПДКТ несколько ниже, чем у КТ, и время после освещения у санциллятора больше. Поэтому мы, само, сам процесс сканирования занимает, в общем-то, больше времени. Ну, раз уж я заговорил о скорости, то необходимо отметить, да, что вот у компьютера-томографа скорость оборота от примерно 0,4 секунды. И за один оборот выполняется покрытие зоны там, от 4 до 16 сантиметров в зависимости от количества рядов детекторов. Компьютерная томография позволяет выполнить сканирование больших анатомических зон буквально за несколько секунд, это важно, например, если мы в дальнейшем планируем искать какие-то послеоперационные осложнения, нам нужно быстро посмотреть изменения не только в зоне непосредственного воздействия, но и в каких-то более отдаленных местах. И выполняется очень быстрая постобработка данных практически в реальном времени, в отличие от ПДКТ, где все-таки реконструкция какое-то время занимает. Да, ну, те же параметры, плоскодетектора плоскодетекторной компьютерной томографии, на один одно движение трубки это все-таки несколько секунд, зона покрытия примерно 18 сантиметров, от 3 до 5 секунд все это занимает и это большое время реконструкции, как я уже сказал. Важным для, фактором для качества изображения является рассеяние пучка рентгеновского излучения. Если мы говорим о компьютерной томографии, то коэффициент рассеивания, то есть отношение рассеянного излучения к падающему детектору достаточно низкое, 0,2. Да, в то время как при ДКТ это значение коэффициента рассеивания равно примерно 3. Это обуславливает как раз таки, что я буду отмечать в дальнейшем, то качество изображения и наличие артефактов на нем. По сути, при увеличении рядов, рядов детекторов в компьютерно-томографических системах мы получаем, по сути, конусный луч. Да, мы за раз можем выполнить... Физи физика этого сканирования уже начинает приближаться к конусному лучу, и дабы, с одной стороны, это ограничить, использовать такие специальные отсеивающие решетки, которые и позволяют менять геометрию луча с конусного на тонкий луч. Но в то, при ПДКТ, при, при ПДКТ э, э, вот это растение те самые артефакты, но с ними тоже пытаются бороться, используя различные коррекционные алгоритмы, регулировку расстояния от объекта до детектора и э, различные отсеивающие решетки. Если мы говорим о пространственном разрешении, то здесь мы, прежде всего, говорим о размерах получаемого вокселя. Да? Если для компьютерной томографии это примерно 600 на 600, на 600 нанометров, то для при ПДКТ это значение значимо ниже, да? 200 на 200 на 200. Если мы все это перемножим, то поймем, что размеры вокселя при ПДКТ примерно 25 раз меньше, чем при компьютерной томографии. Однако, это не будет свидетельствовать о том, что качество пространственного разрешения в 25 раз при ПДКТ лучше, потому что здесь оно во многом лимитировано размытостью получаемой, получаемой в рентгеновском преобразователе и стремлением снизить дозу облучения и уменьшить время реконструкции. Поэтому все-таки, несмотря на то, что пространственное разрешение очевидно при, при ПДКТ выше, но не настолько, как э, потенциально заявлено. Но в то же время контрастность изображения при компьютерной томографии выше. Да? вот Есть сопоставление относительно того, какие объекты мы можем различать. И для компьютерной томографии считается, что эта разница составляет 3 единицы Хансфилда. Да? То есть такую разницу в оригинальной плотности компьютер томограф может ловить. А при ДКТ соответствующее значение равняется примерно 5. 5. Ну и а, менее выраженные артефакты при КТ-движении, так как сам процесс ПДКТ занимает больше времени, то и а, качество изображения и выраженность артефактов при данной технологии несколько больше. Хочется отметить, сказать пару слов про лучевую нагрузку. Ну, первое, на что хочется обратить внимание, что дозы облучения при прямым образом несопоставимы сопоставимы при КТ и полоскодетектовой компьютерной томографии. Почему? Потому что, во-первых, нет эквивалента по качеству изображения. Ну, как я уже отметил, что сам, само качество изображения различно, да, и поэтому прямую сопоставить одно изображение с, с другим бывает достаточно проблематично. Значимая вариабельность зон сканирования при КТ. Ну, не секрет, что когда на, на этапах Разметки чаще всего врач, интервенциональный радиолог или лаборант, который сидит за пультом компьютера-томографа, сканирует достаточно большую анатомическую зону. Если мы говорим о образовании легкого, то, как правило, это от верхушки до синусов, в то время, конечно же, что нам не всегда это соответствует той зоне интересов, в которой мы планируем работать. Все это находит свое отражение на том на величине лучевой нагрузки, которая будет получена в дальнейшем. Кроме того, индексы, вот индекс дозы и произведение дозы на, на, на длинной дозы, те характеристики, которые мы получаем при выполнении компьютерной томографии, не применимы к геометрии конусного луча и поэтому в прямой не могут быть сопоставлены соответствующими значениями при ПДКТ. Кроме того, в зависимости от того, где находится трубка да, и где Расположен детектор, В лучевая нагрузка на критичные зоны, облучение может быть различным различными при ПДКТ. Если луч направлен спереди, например, в области чистовидной железы, то, несомненно, это влияние будет больше, нежели он будет направлен откуда-то сзади или сбоку. Подытожив, попробуем сравнить эти две технологии, и если мы говорим о требованиях к системе визуализации при интервенционных процедурах, ну какие для нас основные параметры, которые являются для нас краеугольными. Да? Ну, Во-первых, это доступность технологии, отсутствие простран пространственных ограничений для манипуляций, которые в режиме реального времени, возможность свободного манипулирования вдоль всех осей, высокая контрастность, высокое пространственное разрешение, отсутствие артефактов изображений, высокая скорость получения изображения, большой полеобзора и низкая лучевая нагрузка, но быстро пробежим. По этим характеристикам. Если мы говорим о доступности технологий, то надо понимать, что на сегодняшний день, конечно же, количество компьютерных томографов томографов в стране значимо превосходит количество ангиографов, да, где мы можем использовать функцию ПДКТ. Компьютерные томографы, томографы ставят в большинстве медицинских стационарах и при желании, конечно, их можно использовать, при, в том числе и для проведения интервенционных процедур, несмотря на зачастую их загруженность именно для какой-то классической КТ-диагностики. Но тем не менее, при выделении соответствующего времени, всегда можно выполнить, например, какую-то процедуру биопсии или дренирования и так далее. Пространственное ограничение для хирургических вмешательств. Тут, несомненно, ПДКТ выигрывает, потому что область манипуляции при компьютерной томографии ограничена пространством температуры гентри. Как правило, это 70 сантиметров, но при использовании бигбортомографов томографов это 90 сантиметров. Поэтому, конечно же, Работа интервенционного радиолога в апертуре бывает сложной при большом, больших размерах антропометрических характеристиках тела человека. Кроме того, есть и влияние самого окружения. Если томограф сам по себе занимает место много, а помещения не всегда большие, и бывает сложно установить какое-то дополнительное оборудование вблизи компьютерного томографа. Это тоже накладывает свои ограничения. Контроль в режиме, в режиме реального времени. Что, если мы говорим о компьютерной томографии, то, то действительно, как уже было отмечено, возможны разные варианты выполнения интервенции под контролем КТ. Это и последовательный режим, когда мы шаг за шагом продвигаем инструмент, периодически выполняя соответствующее сканирование с контролем положения иглы. Это режим ктф флюороскопии когда врач непосредственно находится около томографа, подает напряжение на рентгенскую трубку, нажимая педаль и получая изображение на дополнительном экране, где он, как правило, видит три изображения центральной, каудальной, краниальной, ориентируясь на них, понимает, куда у него происходит уклонение иглы. И, да, это, и третий, я зашел, зашла речь третий вариант выполнения. Интервенции под контролем компьютерной томографии – это применение различных роботических или навигационных систем. При ПДКТ установка инструмента также возможно в режиме реального времени, но мы получаем, как правило, уже суммационное рентгеновское изображение, и по траекториям луча да, можем корректировать направление иглы в соответствии с ранее выставленной траекторией. Вот Тут изображение, да, происходит, происходит э, манипуляция э, под режим КТ флюороскопии, врач-дефрент-защитную одежду находится непосредственно около апертуры и, конечно же, попадает в зону э, рентгеновского воздействия. Ну, как, как вариант, просто э, представлен да, что три изображения получаются: наверху центральные, внизу краниальные и каудальные, ориентируясь на них, выполняется вмешательство. При плоскотерной компьютерной томографии мы имеем, а, а, и при формировании траектории да, мы имеем точку вкола, и, ориентируясь, выставляя, выставляя соответствующим образом углу, можем провести ее а, по а, изначально, а, заданному, заданному изначальному варианту. Несомненным глобальным преимуществом плоскодетектора на компьютерной томографии является возможность манипулирования вдоль всех осей, до да, чего крайне не хватает в этом плане компьютерной томографии. Конечно, при КТ есть некоторые возможности компенсировать этот недостаток. Да, Каковы они? Ну, Во-первых, мы имеем возможность все-таки наклонить а, гентри. Да? Многие там, люди, которые занимаются компьютерной томографией, не совсем понимают, зачем вот данная возможность предусмотрена да? наклон гентри, как раз-таки в том числе для проведения интервенционных процедур. Мы можем получить небольшой угол отклонения, порядка 20 градусов, и если его будет достаточно, то выставить трек в соответствии с данным углом. И э, второй вариант, тоже уже из озвученных, это применение различных роботических систем. Здесь представлен один из вариантов такой системы, которая есть у нас, которая э, позволяет, э, предварительно выполнив компьютерно-томографическое сканирование, далее передать серию изображений на этого робота и сформировать нужное направление ведения иглы. Далее так, этот манипулятор выставляет свою руку, манипулятор на поверхность тела человека, создавая определенный, определенный угол да, и э, уже... Уводится игла по заданной траектории. Вот на изображении представлено выполнение биопсии образования надпочечника. Видно, что если мы пойдем в аксиальном направлении, то мы, несомненно, попадем, пройдем через легкую диафрагму. И что чревато возникновением пневматологуса. Да? Здесь выполнено планирование на роботической системе, и иголка введена под большим углом к ногам, да, что позволяет избежать прохождения через синус. Высокая контрастность, да, то, что я, то, что я уже говорил, при компьютерной, при компьютерной томографии контрастность высокая, это, в частности, связано с тем, что сканирование выполняется быстро и не столь важны для нас артефакты от движения, и дифференциация мягких, мягких тканей, конечно, значительно выше. Но в то же время КТ выступает в пространственном разрешении, видно, что на компьютерной томографии здесь печень выглядит достаточно однородно, а методика ПДКТ позволяет обнаружить множество каких-то изменений в печени, и не всегда даже бывает понятным, что в конечном счете это такое. Отсутствие артефактов на изображении, тоже два изображения, это разные пациенты, но тем не менее, чтобы принцип понять, да, всегда на, на ПДКТ мы видим какие-то штрихи или кружки, которые иногда в отдельных случаях могут затруднять визу, визуализацию. Поэтому на компьютерной томографии, как правило, такого нет, если только не попадают в зону сканирования какие-то металлические элементы от игла, от зондов, от а, а, а, антенн, да, которые а, это качество изображения ухудшают. Высокая скорость получения изображения, ну, это, на этом уже останавливаюсь, при КТ она несомненно выше. Большое поле обзора, это, это, это, это тоже то, о чем я говорил, что при капитализации томографии мы выполняем аксиальное сканирование какого-то целого сегмента тела человека, достаточно там, большой скоростью, но при ПДКТ мы все-таки ограничены э, областью э, матрицы детекторов. Лучевая нагрузка. Каким образом, если поставил примерно в сравнении на одну ступень КТ и ПДКТ. Почему? Потому что при компьютерной томографии мы на самом деле можем значительно эту лучевую, выраженность этой лучевой нагрузки изменять. Да, каким образом это сделать? Можно использовать низкодозовый протоколы на этапах планирования и контроля осложнений. Можно повышать свои собственные навыки, то есть выполнение, введения иглы за меньшее количество контрольных сканирований. И... Ограничивать зону визуализации только тем, что нам действительно интересно, тогда при компьютерной томографии доза при интервенционных вмешательствах будет невысока. Подводя такое краткое резюме, хочется отметить, что да, выбор технологии визуализации определяется особенностями конкретного учреждения, особенностями конкретного клинического случая, это и... На это влияет и доступность оборудования в конкретном в конкретном медицинском заведении, его загрузка, подготовленность персонала, личный опыт, предпочтения. Поэтому я думаю, что ни одна из технологий другую не вытеснит. Однако. Надо помнить, что как компьютерная томография, так и плоскодетекторная компьютерная томография обладает своими преимуществами и недостатками, и, конечно же, эти преимущества и недостатки следует использовать. Ну и перспективным представляется, конечно, это применение гибридных систем, да, которые совмещают себе функцию как КТ, так и ПДКТ. Спасибо.